Очень много всего есть в мобильной колде. Дохрена хрена серия очков, оружий, навыков, оперативника, скинов. И во всем этом многообразии скрываются вещи, которые, мягко говоря... Сегодня как раз таки предлагаю отправиться со мной в путешествие по Useless айтемам. Вместе порассуждаем на кой хрен они есть в игре и какой с них может быть толк. Здорово, мужские мужчины! Новогодние гуляния подошли к своему логическому завершению, поэтому надеюсь, что ты в здравии и уже принес на префайере сюда кулакич и подписку. Давай сразу с тобой договоримся. Сейчас я буду лупить свой топ, в котором будет мое мнение, если оно будет отличаться от твоего, или допустим ты знаешь айтемы, которые я не включил в топ, то в комментариях прямо сейчас можешь зарядить свой топ 3 ненужных вещей в колде, в конце обязательно сравним что у нас получилось, так ну начнем в порядке возрастания да простят меня любители королевской битвы и любители этого класса, на седьмом месте обратная перемотка Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, погоди, кидаться дерьмом в комментариях, смотри, у данного класса одна из самых хреновых пассивок. С одной стороны, вроде прикольно, что на 40% процентов снижаются негативные эффекты от светошумовых и оглушающих гранат. Но камон, в КБшке? Ой, как мало людей вообще с этими бросалками играют сказать, что их нет. К тому же, как я считаю, основное умение не такое сильное и слишком ситуативное. Оно было бы очень сильным, если, допустим, ты файтишься с противником, он тебя продамажил, ты юзаешь перемотку и тебе помимо телепорта на 5 секунд назад возвращается допустим 50% здоровья от внесенного дамага и боезапас который был на этом промежутке. Вот такой класс на 100% стал бы самым юзабельным и Наверное, самым сильным. Разработчики этого не сделали, хотя потестировать стоило бы. Сейчас, как это и было раньше, в Мете Ниндзя, Полтергейст, Защитник и другие классы. Я не отрицаю, что в Клоус Файте обратная перемотка может охрененно помочь. Но сравнивая с другими классами, как мне кажется, это не самое жаркое умение, хотя потенциал определенный есть. Если кто-то не согласен, ничего страшного, это мое мнение, и данную способность мне хотелось бы видеть по-другому. Хотя, может быть, на закрытых тестах и анализировали такую фичу, просто не стали добавлять. Надо будет обязательно эту инфу спросить у Буровича, который является официальным тестером будущих нововведений в колде. Также олдичи знают, что Бурович взял мировой топ в винте «Рыцарские распри» и в «Битве за человечество». И прямо сейчас он активно публикует полезные киноматериалы на свой ламповый канал, подрубает прямые эфиры и повествует «Зажили-были в колде». Но но больше всего мне нравится дикция Буровича Охренительно получается Особенно Дедулев в его исполнении Если шаришь про чё я говорю, то красавчик А если нет, то бегом к нему Ссылочка в описании Кстати, сейчас конкурс на батл пасс у него Начался, так что летс гоу на шестое место я засунул Сектор d 13 Потенциал очень хороший у данной стрелялки, но ее малый боезапас, долгий вход в режим прицеливания, малое количество рикошетов дисков от поверхности не дает ей раскрыться по-настоящему. В ПК-Калде данный дискомет пострашники только так раздает. Возможно, в будущем обновлении его подправят и он станет намного играбельнее, но сейчас это больше фановый айтем, чем КПД-девайс. Переходим к пятому месту и сюда я запихнул такие скорстрики, как Dragon Fire и зенитную турель. Начнем с зенитной турели. Это самая дешевая серия очков. Это плюс, но есть ряд побочек. Например, если ты стоишь слишком открыто, тебя без проблем могут снять снайпера, либо же просто челики могут тебе спрей дать и все, ты расклеишься. Про гранаты, термиты, ракеты говорить даже не хочу. Это контур-снаряжение против зенитки. Самый печальный момент у нее, это ее обзор. На средней дистанции хрен кого увидишь, ибо все вот эти конструкции заслоняют обзор, и это печально. От нее неплохой будет фидбэк, если ты находишься относительно в укрепленной локации и твой тыл прикрыт. Обязательно рядом с собой желательно активную защиту кинуть, чтобы взрывашки не беспокоили. Короче говоря, польза от нее вроде как есть, но нужно аккуратнее все делать. Что не скажешь про Dragon Fire. Он дает вижен вашим тиммейтам, есть три инфракрасных дротика которые вообще не нацелены на уничтожение, а только на обнаружение. Можно, конечно, стрелять по машинам и их взрывать, э, если за ним противники, но обычно за первые минуты боя эти тачки сами по себе отлетают. Поэтому лучше будет взять не Dragonfire, а какую-нибудь ракету хищник. Разница в стоимости небольшая, хищник, по крайней мере, надежнее будет. Либо альтернатива Ястреб 3X. От него профит -то уж точно намного больше. На четвертое место я запатронил такой навык оперативника, как Грави пушку. Максимально странная и неоправданно слабая ульта среди всех остальных. Скорость бега с ней хреновая, вносимый урон тоже слишком такой ситуативный. С ней разве что на точках играть и то как повезет. Всего два выстрела и небольшое время существования воронки. Да даже прикол не в этом. Допустим, если бы гравипушка накапливалась чуть быстрее, то может быть ее брали бы и почаще. Но с таким откатом надежнее будет воробей или старина-аннигилятор. И вот мы с тобой плавно подъехали. Или к топу 3 юзли из предмета. Если ты не успел в комментариях его написать, то сейчас самое время. Когда я планировал данную тему, то очень сомневался насчет всего топа, ибо уже с минувшими позициями играть-то можно, и это не совсем бесполезные предметы. Поэтому к первым позициям я постарался отнестись максимально объективно, хотя, наверное, с большой натяжкой так сказать можно. В общем, на третьем месте у меня рюкзаки. Просто косметический, ни на что не влияющий предмет, который в игре существует через ради монетизации. Если вернуться к истокам, то когда игра только вышла, все надевали рюкзаки, и это было ну типа прикольно. Возможно, есть какой-то кайф их носить в Королевской битве от третьего лица, но вот в сетевой игре это немного странно. Обычно начинающие воины их вешают, но уже закоренелые колдушники просто пропускают этот слот, и все. Колда построена на том, что скины на персонажей уже идут фуловые, то есть нет такого прикола, как в том же папке, с отдельными там туфельками, плащами и другими Штуками. Сразу ремарка, скины у которых заложены изменения торса и головы не в счет. В колдяне есть, но их очень мало. Насчет рюкзаков. Они не добавляют зону хитбокса, их можно в принципе без опаски юзать. Но вот допустим в КБ, если лечь траву с рюкзаком, можно немножко пальнуться, так как он будет чуть-чуть выпирать. Лично для меня этот айтем для галки я не против, но и не за такую движуху. На второе место я закинул сразу два тактических снаряжения. Первый это метательный топор. Погоди погоди, погоди, не пиши зло и зло. Просто скажи, по КПД лучше будет термит с греной, ну или топор этот. Метательный топор, максимально фановый и скиллозависимый предмет. У него есть пара недостатков. Это то, что его контролит активная защита, хотя можно было бы на этом скидочку сделать, как по мне. А еще у него долгая анимация броска и самого полета. Альтернатива, кстати, есть, но она пока что в игру не добавлена. В большой колде есть метательные ножи и вроде как есть ножи, которыми можно стрелять. В той же МВ-19 они хорошо реализованы, и есть профит их вообще юзать. А метательный топор пока развернешь, пока он там долетит, да еще и попасть как бы надо. Короче, печально. Лично я жду метательные ножи, думаю, они поинтереснее будут. И, кстати, еще в этом блоке, как многие уже догадались, у меня Эми граната. В рейтинге она хороша разве что против турелей, но... Нужно как-то к этой турели подобраться и не быть убитым. Слишком узкое направление деятельности у данной бросалки, поэтому не мудрено, что ее вообще не берут. Против турелей и другой электроники лучше ракетница использовать, чем надеяться на такую вот бросалку. И, собственно говоря, первое место самый непонятный мув от разработчиков, который ну чисто для галки. Это скины за сипишки. Нет, ну серьезно. Я, конечно, по фану что-то там покупал, но смысла от этого вообще как бы не было да и, наверное, практичнее подкопить валюту и купить себе тот же боевой пропуск, в котором скинов дохренище, да, да и к тому же качество выше. На крайний случай можно пару прокрутов в рулет кидать, либо же готовый комплект купить, но донить в такие вот скины, ну мягко говоря, странно. Магазин засишки намного привлекательнее, чем такая вот лавка. Короче, брата-брат, не серчай, но это было мое мнение, если ты по каким-то пунктам не согласен, обязательно пиши, я с радостью все прочитаю, не забывай на лайв-канал Летать Там, к слову, уже юбилей. Пять балдежных зрителей. Да и, собственно говоря, как-то так. Про кулакич и подписку не забывай. Вместе с тобой идем к ста тысячам. Это Огнянский. Все только начинается.